Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон. меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в Все будем называть их морские крысы. Вот они сейчас сухопутные, но все еще морские. А -а -а, Во-первых, мы в прошлой серии застряли, во-вторых, нас обокрали, <brute> это было очень обидно, очень грустно. Я надеюсь, мы вернем свой капитал, но не в этом суть. Я что-то подумал, побегал, посмотрел, блин, и вообще как-то не знаю, куда нам можно идти. Единственное, что пришло в голову, это купить шерсть и идти к бабусе. Тут внизу нужен ключ, тут нужен ключ, тут нужен ключ, тут нужен ключ, а ключей у нас нет. А посмотрел, шерсть стоит у него сотку. Премиальную я, короче, не знаю. Это, наверное, потом. Нам, скорее всего, вот этой хватит. Я походил чуть-чуть. Буквально что-то минут 5 пофармил у нас Потому что что-то 60 с чем-то было Можно несколько 60 с чем-то рубликов у нас с тобой было Вообще ни о чем Поэтому пришлось чуть-чуть подсуетить Так, а мы сможем телепортнуться туда? Ну в принципе да Можно сюда телепортнуться Да, пойдем телепортнемся а... У меня просто других вариантов нету Другие варианты отсутствуют Напрочь просто Я не знаю что еще делать так что придется так. Что, мне меня есть один вариант кое-что попробовать, но это попозже. Это попроже ст старого, когда найдем, кое-что еще попробуем сделать. Хочу кое-что проверить. А, получится, не получится. Ничего такого, конечно, Ну но... и да ладно. Блин, на кота бы сбросить ящик, было бы прикольно. Я просто похихикал. Нельзя заходить вон туда наверх, типа. Зачем я играю опять на аналог? Я привыкаю играть на аналог. И мне не очень удобно, на самом деле, это делать. На аналоги. на стрелках э, удобнее в раз сто. Так, подожди, а они не присоединились к этим пацанам, случайно? Если они прис присоединились, я бы их, я бы их ушатал бы. Да? Так, ладно, это нормальные пацаны, они чисто тусят. Так, бабуля. Канает, да? Это не шерсть, это ужас какой-то. Из нее бы я даже щетку для вычесывания скота не стала бы делать. Малютка, принеси мне, пожалуйста, немного шерсти ирландских овец. Уж не знаю, откуда взялась эта, но я бы по, а... но я бы потребовала вернуть за нее деньги. Это уж точно. Но получится ли достать мне шерсти, чтобы закончить шарф? Ты да хочешь сказать, мне полторы тысячи надо фармить? Че сотка не пойдет? То есть, ты предлагаешь полторы тысячи фармить. Я сейчас крайне разочарован нашей ситуацией. Ну, получается, что делать? Придется идти фармить. Ладно, тогда это, получается, надо... Я, наверное, это на запись не буду пускать. Игорь, ну мы сейчас будем по тем же локам по сути бегать и фармить тупо. Или там наверху все-таки что-то есть? Там наверху вот как будто можно попасть. Я не могу, почему-то Может надо как-то вот так сделать сейчас стоять Сейчас попробую Попробую сделать Нет, не запрыгивает он Нет? Не, не остается Не встает он туда А, подожди, идея Тихо. вот так же можно точно точно подожди а че я раньше до этого не додумался может сейчас получится что-нибудь сделать или хотя бы денег найти приличное количество вот в натуре может тут бабки будут а, бутылочка молока Что она дает увеличивает максимальное здоровье на 50 процентов навсегда Навсегда? Я надеюсь, навсегда. Блин, а зачем я так рано его принял? Блин, затупан. Ну, как обычно. Никитка ничего нового, Никитка все так же тупит. Так, ну нормально, хорошо, что, что я догадался сюда прийти. Мне Может, все-таки денег найду здесь приличное количество? А, чашка чая, ладно. Это, конечно, не деньги, 15 монет стоит там классная полторы тысячи да уж так и чё как мне сюда попасть как мне выше попасть отсюда никак не попаду Может сюда можно как-то Ой, я так негодую, прям с ума сойти просто можно, как я негодую. Придется идти фармить. Выбора нет, получается. Грустно. Я, конечно, крайне разочарован. Но выбора у нас с тобой нет. Как вот этот сундук достать? Может будет какой-нибудь типа ультимативный прыжок вверх, там, я не знаю, супер рывок вверх. Или может у какого-то персонажа конкретного есть. Какой-то определенный рывок. Ну, блин. Ладно, пойду фармить. А, увидимся с тобой чуть-чуть попозже. А я пошел фармить, получается. Это было долго. Это было нудно. Но у меня получилось нафармить. Это просто, ну, это бред. На самом деле, если так считать. Если... Так, сбрасывает деревья Профессиональных и магических навыков Цена 5000, нафиг а, патр... а Жавая лампа, которая еще может освещать Комнаты, ну то есть это еще может Вот это надо будет купить, не знаю Кому-нибудь, сейчас двигаемся К бабусе, до телепорта в принципе нам недалеко О, Блин, это просто капец, М могли бы тогда Сотку, могла бабуся такая, типа ну ладно Я возьму эту шерсть, а тебя сотку накинуть Да хотя это эта сотка не особо помогла, капец Полторы тысячи фармил, ну не знаю Наверное, минут 15 фармил как бы вроде кажется недолго, но так нудно, так нудно. И это просто из-за того, что вот эти пацаны украли у меня деньги. Это, конечно, это, блин, как бы да, с одной стороны, типа подстала, сам виноват, туда-сюда. Но, блин, все равно это так неприятно. При условии, что тебе нужны деньги, вот много средств для того, чтобы купить эту шерсть. Я ж не знал, что квестовые предметы нужно покупать. Я думал, их надо находить. Ну, если доп какой-то, блин, доп задание, то ладно. Я, я сейчас, блин, очень долго буду орать, если а, окажется, что шерсть это типа побочка. И, типа побочку выполнить, так скажет спасибо, типа ок, иди дальше. Ну и чё? То, что нужно. Теперь я закончу шарф для моли. А из оставшейся шерсти сижу шарф и тебе. Спасибо большое, малютка. Вот ключа от тамбара. Мы собрали достаточно мидий и моллюсков. Можно взять немного в дорогу. Убила бы за сашими. Но в нынешних обстоятельствах. Спасибо. Смотри, непросту здесь. Ключ от амбара. Отлично, отлично, отлично. Это, я надеюсь, там не просто это, как у, Типа сундук. Хотя может оказаться так, что там просто тупо сундук. Все мои старания, типа до свидания, да? Я надеюсь, что это не так будет. Заходим Так, ладно, сначала наверх а, ак опять вот эта фигня, я не знаю, как ее взять Вот это знаю А, ты получаешь конфетку Конфетка что дает? А, увеличивает атаку на 25 на 90 секунд И снижает защиту Так, ага, а, это, короче, типа имбашка, но сильно получашка Я не могу... А, подожди, а как... Так что ли? Не, ну если так, ты получаешь морковный торт. Окей, okay, что делает морковный торт? А, восстанавливаю все за энергию, отлично, это, короче, имба вообще. Имба лечилка. А, нет? Ладно, карту дорисовал. Так, все, по сути, только сюда могу. Дед. А, Кстати, наформил себе несколько уровней, пока формил. А что улучшить навыки, да. Может, это сразу пойдем. здоровье чуть больше. Твою защиту на 5. Ладно, пускай крит будет. Пускай так будет. Пускай так будет. Пускай так будет. И суперспособность. Вверх-кружок. А, Твой крит урон увеличится на 20 в течение 20 секунд. что за Сюрке? Я бы взял, гляну. Не хватает, ладно. На что-нибудь хватает? Нет, чуть-чуть не хватает. Ну, не смотри, мне на самом деле не так много навыков осталось изучить. А! Вот что надо проверить, смотри. Выбрать героя, допустим, ну, допустим, его. Хочу кое-что глянуть, проверить. Видишь, у него, а, у него вообще руок атакующий, видишь? 408 хп у него. У него вообще даже части древа не прокачиваются. Не, древо вообще не прокачивается, надо отдельно. Окей, я понял. У этого рывок такой, а двойной прыжок, кстати, секу. Двойной прыжок, хочу глянуть. Нет, двойной прыжок такой же. А, ну то есть он в такие локи вряд ли попадет, как она вот, как я делал. То есть он не такой маневровый, он атакующий, он чисто танк, чисто. Может я с помощью него в другие какие-то локи могу попасть. Может вообще решетки можно вышибать с помощью него без ключей. Так, ладно, хочу глянуть. Я просто хочу посмотреть, что у них, какие рывки, просто чтобы знать. Вот у нее нормальный пацанский рыбок. Да пошла. Туда дальше можно. Ладно, это меня радует. Нормальный рыбок. Но она, кстати, тоже в полете не сможет. Но у нее он достаточно длинный. Рыбок. Так, ладно, гляжу и пацана. Просто, чтобы знать на будущее, чтобы если что. А, ну у нее вполне стандартный рыбок. Угу. Окей, понял. Ну, вот это самый стандартный пацан За него, по идее, надо было играть Ну, я не буду Придавать свою японочку А наверх я никак туда не попаду, да? по-любому, чтобы вот такие вот Сюда попадать в такие места, нужна какая-то способность Типа, типа Улучшенного какого-то рывка, там, блин Не знаю Пока ладно, пускай будет сундук Посмотрим, какую следующую способность мы получим Ага, сюда можно, да? И туда можно так, Стой, дай наверх, гляну и туда можно. А вот так не рисуется карта. Нет? Ладно. Пойдем и сюда, и туда. Лес Эриу. Так, лягуха. Окей. Я знал, что ты вражеская. За пиратов дают 20 монет. Я на них фармил. За лягуху 9. За курицу 4, по-моему. Пока фармил. Ага, снегирь какой-то бешеный. Ну, открывай. Яблоко Так, ладно, хилки понадобится. Да, блин, он, он как бы Ходит, опасается меня, но все равно, блин Задрюкивает Так, я могу только там Наверху пройти, да? Так, окей но Надо было проверить, вдруг какая-нибудь ны... ны... ныкуха Там внизу еще был проход Я не знаю, какой из них основной Разберемся сейчас Так, окей, лягуху вырубили это что что-то кидается А, вон что-то камнями она кидается, окей Так, это чисто лесные дикои сейчас Так, за этого двадцатку должен дать, по идее Смотри Я же сказал На них самое то было фармить Просто бред, что тебе сюжетный предмет Да блин, уйди ты Сюжетный предмет надо было покупать. Это очень как-то неправильно. Места для фарма на самом деле не так и много. Так, окей. Ага. Такую видал. Хотел меня обмануть, а я обманул тебя. Снегири очень неудобные эти. Feel the despair growing in... Я буду ходить по тем локациям По которым я хожу Ходил точнее Да стой ты Маленький. Потому что Чтобы не запутаться где я был Где я не был Ага. На опережение Хоть раз его вырубил Да ну зачем ты вышла? Там снегирь бешеный. Так ладно, они не такие прочные лягухи. Вау, вот это было больно. Блин, внизу. Много лута. 53 целых. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Ага так не сюда вообще-то так сейчас забираем там скорее всего там вон тоже проход вправо И, скорее всего там где я был да иди ты в баню быстрее тоже знал что туда падать нельзя я даже об этом Неожиданности какие, чашка чая. Окей. Пригодится. Можно будет очень сильно делать ульту на ком-нибудь боссе. С помощью чашки чая. Так туда, как я понял, вниз нельзя. Так, стоямба. Опять какие-то пацаны дикие. чё предлагают? йо семь человек на сундук мертвеца. йо -хо -хо, и бутылка рому. И ничего, нам мешать, и мы очень заняты. У нас важное прорусение от флора. Мы строим э -э лифт. Мюррей уже наверху заканчивает работу. Ну, б... сиду бина, ты что? Не видишь, что здесь наемники Блэксмита? Вали давай, оставь нас в покое. Да, <связывая> <связывая> е... так ты... <Т> <связывая> Я нечаянно промазал. Так, ладно, что здесь у нас? Здесь может просто... Утес всех ветров. Ой, нет, я еще туда не готов пойти. Это вообще другая, получается, локация. Блин, ну ладно. Обойду. Так, ладно, тут лягуха просто. Ее просто на опережение надо долбануть, пока она не ускакала, чтобы я успел ее накомбить. Тут пират. Ай, задел Ну, когда я их задеваю, просто ладно Они не так больно, фигачат мне Прикосновением Так, а у нас уже побольше Я думаю, мы в госу, к которому придем Мы будем достаточно сильны, чтобы его победить Так, я просто не знаю, лифт должен поехать или нет Они так-то навеселе, может, они меня как бы и пропустят Так, деньги забираем Деньги, как оказывается... Очень пригождаются Да иди ты нафиг, Снегирь И че, нет? Мы никуда не едем? И че? Ну так, вот, вот смотри, на этой штуке появляется стрелка Я жму и ничего не происходит Ладно, походу мне сюда еще пока нельзя 20. Короче, из таких врагов по двадцатке дают. За кошку вообще мало дают. Там что-то 9 монет. Я думал, она большая и страшная за нее. Хотя, что большая и страшная. Я ее очень быстро вырубаю. Хотя по-читерски чуть-чуть. Ну ладно. Не суть важно. Опа. Опачки. Опа, пулечки. Засада. Засада, да. Щит. Щит защитит меня. Не защитил, ладно, пофиг. Да пофиг, просто комбим, просто комбим. О, блин, ребята, это нечестно. Вот это нечестно еще раз было. Их тихо живем. Тише, тише, Цветок не такой плотный. Все? Ну, не, так, не такая уж и мощная битва была. В смысле, ульта зарешала вообще. У меня есть еще одна ульта, которую я пока не использовал. Надо посмотреть, как она работает. Сейчас найдем какого-нибудь врага. Хочу постреть. А, окей. Так она продвижение. И она крит да, увеличивает мой. Урон, по-моему, она увеличивает Так, значит, с лифтом Там дополнительная какая-то локация Так, ладно, с одной плюхи ушаталась, окей Так, что время? И там где-то в начале у нас Минуты три было, да? Ну, все Я так, контролирую ситуацию Ничего нет, никаких нычек Я не хочу выяснять, что делают эти личинки Поэтому сразу На выход их Отправляем. Что, я не могу вниз? Почему? Я могу отсюда только наверх, а вниз не могу, да? Не получается. Ясно, сюда тоже пока рановато. Что у нас сколько карт изучено? 25%. Я, процент изучения карты, можно сказать, это процент изучения игры, на самом деле. Так, 800... О, кстати, я почти 1000 накопил. И, блин, перед всякими квестами такими подозрительными надо сразу сохраняться. 600, нифига тебе надо. А, дед, ты что-то прям все больше и больше требуешь. У меня здесь все сундуки собраны, кстати. А полчаса вот здесь не пособирал. Но мне нету этой способности какой-то имбовой, чтобы наверх залетать. Ну, здесь так свободно вот как будто какие-то нычки вот по, по моему опыту но блин ага понял выкакивает сколько 9 Видишь, вообще ни о чем дают а карамельная трость ладно это фигня Так, цветок задел ну ладно и так, это 20 монет мои. А вон там наверху снайпер. Так, снайпера мы выносим вот так, смотри. А, все? Просто по-умному снайпера выносим. И вот это по-умному. Ну же с тобой умные. Поэтому и по-умному поступаем. Так, ой, привет. А ты что здесь делаешь? Неожиданная встреча, да? Это так называемая стратегия активных продаж. Если клиент не идет к тебе, ты идешь к клиенту. А, давай чем покупаем, да? А, что ты предложишь? Даже вжирует напиток. А... Так, снимает фиг горение. Это. -то... Дар током, отравление. Улечает атаку. Да, блин, пока не надо, ничего не надо а потом денег не будет да Пачки, вот это вот это чуть было чуть было не подставили там сбоку еще один есть этот эти камни я так понимаю очень опасны в плане того что эти в джунглях кстати должен быть босс по-любому летить колотить сколько всего эти 500 монет Ой, а вот тут сложно будет, смотри. Тут надо прям, блин. Потом бежать вообще целый. Фуф. Это с первого раза получилось. Эликсир повышения уровня. Так, окей, тогда мне надо... Оп. Ну ладно, я хотя бы сундук забрал. Я запусь в амулете и, и не появлюсь, пока у тебя не начнут получаться. Да пошел ты. Можно было прокачаться, на самом деле. Ну ладно, зато я как бы взял сундук. Я могу взять как бы амулет сейчас. Ой, амулет. Я могу взять у меня там два зелья повышения уровня и прокачаться до 16. -го. Но я этого делать не буду, знаешь Почему? А зелье повышения уровня это своеобразная хилка на full хп и фулл ману. Потому что ты когда прокачиваешься, у тебя сразу восстанавливается все хп и вся мана. Потому что по факту на боссе можно использовать это в своих целях. Блин, как же я вас не люблю. Так, мне сюда, да, надо пойти? Или не так кнопка, все путаюсь в кнопках. Да, все правильно. Но в том в, в стволе дерева... Кстати, вот эти сражения, неодноразовые, одноразовые, по всей видимости, это хорошо. Это хорошо, хотя, с другой стороны, может, на них можно было бы фармить много денег, которые так порой необходимы, как оказалось. Но все равно недоволен недовольны я этим моментом шерстью, чтобы по сюжету дальше продвинуться, надо, блин, купить шерсть. Почему, допустим, не тому типу надо принести там что-нибудь крюк, там трость, что-то попугая... Ну это, наверное, в долгосрочной перспективе, конечно, квест. А что там дальше? А что там дальше? Так, дальше личинки опять. А что тут дальше? Босс? Нет. Ага. Это не конечный. там дальше паутина. А если паутина, то, скорее всего, и там этот, блин, сидит. Как там паука-крыса, вот это, который хотел сожрать пацана мелкого. Так, ну, кстати, неплохо нафармил, уже полторы тысячи. Вот это нормально. То есть, ну, я, я бегаю, изучаю локацию, попутно зачищаю ее и фармлю деньги. Нет, вообще, бесспорно, ладно. Так, хорошо, что заглянул. Ты такой хитрый прям, Снегирь. Я хочу тебя... Вот против таких врагов как раз-таки вот эта девчуля, которая еще реке наметает. Куная, блин, ножи. Она вообще хороша достаточно была бы. Ладно, ну, вот, заглянули, там был сундук. Сюда больше не, не вернемся. А, не помер. Видишь, все-таки иногда крит проходит. Сколько за него денег дали? 20. Ну вот за всех пиратов 20-ки дают. Блин, давай-ка. Давай-ка как-нибудь без лишних <смех> проблем. Так, что у нас здесь? Здесь мы забираем, во-первых, свои души. Блин, а опять здесь тоже надо делать маневр страны. Опачки. То есть тут только за нее такой канает. Так, Я думал, чучело-попугая. Так, что наверху вау что это ты получаешь камень эреу камень эреу священный камень хранящий в себе магическую силу а шиллинг это где его старая английская монета это для квеста надо Я только хотел сказать, только не вздумай умирать. Я думал, там какая-то нычка. А почему не нычки в таких странных местах делают? Ну, точнее, не делают. А, ну давай улучшим что-нибудь. Крит. Защиту магическую. Крит. Атака. Где еще на атаку? Вот, на атаку. Все остальное у меня здесь прокачано, да? Защита. Давай защиту еще повыше. На это не хватает. А на это и на это не хватает. А на это и на это не хватает. На это хватает. Ну давай возьму. На самом деле не так много-то осталось мне. Прокачать ее. Ну и хорошо. Чем быстрее прокачается, тем быстрее буду имбовать. Потом накоплю и там ну, других пацанов прокачаю потихо. Блин, бежать так далеко на самом деле. Но получается, она самая маневровая То есть у нее рывок самый длинный и самый такой Блин, отвали Самый продуктивный рывок у нее получается Ну, ладно Так, ладно, там я получился, Мне сейчас просто там подняться А, блин, там опять этот рывок надо Опасный делать, я бы сказал Я бы назвал его опасный рывок ну, С другой стороны, значит и хорошо, что я ее взял Я сразу за нее могу залутать вот такие сложно доступные места Да? Блин, не вздумайте у меня еще раз Если за игру кто-нибудь украли деньги Все, нафиг, это, это будет капец Так, подожди У нас уже много времени прошло а Босса мы так и не нашли Подожди, у нас должен быть один босс Одна серия Босс на серию должен быть Правда не очень удачно, что мы ходим по одним и тем же местам. Лучше бы мы изучали Локу более досконально, более детально. Более продуктивно я бы назвал ее. Чувак, давай я. Просто пойду. Ай, больно. Да ну интерес... Да что происходит? Можешь атаковать нормально? Куда, куда я прошу атаковать. А, так ладно, у меня есть еще полно хилок. Да, блин, что происходит? Так еще здесь много куда пойти на самом деле можно. Так, стоп. Так? Жопа. Не получается. Сколько раз мне еще эту локацию придется пройти? Я не могу здесь запрыгнуть. Почему? Да, просто как танк. Давай перейдь. Просто режим, э, режим танка. Просто тупо режим танка. Врубаю, и все. Да, там наносит урон. Ну не будем тратить время на врагов сейчас просто тупо просто тупо щемаем просто в бой. Если провок у нее конечно был и вперед, блин, вот почему у нее назад, типа, ну блин, вот я не знаю, чем руководствовались, когда это делали. Можно конечно через телепорт как-то. Вообще по сути можно типа сделать засейвиться вот здесь. И потом просто тупо телепортироваться вот сюда. Уж так и сделаем? Я бы засейвился здесь и когда я помираю, я просто бы телепортировался с помощью вот... Ну да. Так будет логично сделать сейчас. Так просто проще будет. Будет проще и быстрее нам не придется постоянно эту локацию проходить заново ладно ранее ли чуть-чуть так ну все здесь уже враги с одной плюхи падают. 1700 между тем у нас денег тратить я их пока не буду так окей нам срочно надо найти босса срочно найти босса потому что как бы я бы мог, конечно, пройти просто вперед, если там босс. Он там, скорее всего, есть. Но валять ему. А туда бы наверх мы бы сходили в следующей серии. Так, тут еще личинки есть. Они хотя бы слабенькие. Ну, за них дают по 26. Это как бы не так много. Так, ладно, пойдем глянем. <свот> Нифига себе! Далеко летит, больно бьет Блин, да, камни опасная фигня Так, тут надо срывочком Окей Тяжело в легко в бою Так, ладно, взрывные, окей дали за ним? 33. За больших врагов 33 доверяем. За эти растения 20. Так, мне надо забрать сундук. Это по-любому. Тут еще есть дорога вниз. Ну, типа вот, паутины все путано Я думаю, это пауки, а то чувак был больше всего похож на паука. Ну, же долетел. Почему после рыбка? Не, ну двойной прыжок есть. Все. Вот так. Что с первого раза не получилось? А, опять рисунок Тимати. Чуваешь, какие-то рисунки Тимати надо собирать? Зачем? Летить, куда я пошел? Лес банды. Яблоко. Лес... Э, б, б, блин <свят> Я что-то, если честно, уже начинаю путаться чуть-чуть Где она? Спасибо Очень приятно познакомиться было <свят> Так, что здесь? Я уже, если честно, немножко начинаю негодовать Потому что локация слишком какая-то большая все, это все ради сундука. Локация закончена здесь? Ну, вроде да. То есть у меня либо влез бамба, либо вон сейчас вниз. А там вон еще проход внизу есть. Ладно, пойдем изучать. Здесь надо аккуратно как-то спуститься. Чтобы не улететь, потому что я заколебал, тут с дерева уже падает. Блин, опять эти снегири! А еще там девчуля камни бросает. Очень больно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай, какой то приставучий снегирь, а? Я не могу драться в темноте. Нужен свет. а а, -а, -а. Окей, нужно купить фонарь, чтобы туда попасть. В ту, в ту, в ту локу. Окей. That's, значит, к торговцу надо вернуться. Засейвились, между прочим Мне хватает что-нибудь? О, хватает Давай я вот о, Магическую силу улучшу И магический щит Не улучшу Не хватает, все так дорого стало Капец Так, окей, тогда мне сейчас надо куда? Сейчас наверх туда как раз Куплю фонарь Там лифт На лифте я не могу Куда еще придется вернуться? Капец. Да, отвалите. ты. А, снегири вообще самые беспонтовые враги здесь вообще. Да, блин, быстрее. Так, сколько за нее дают? 9 монет, я уже спрашивал. Это мало, это очень мало. Да скорее ты. Ладно, мы хотя бы засейвились. У нас теперь сейв ближе. Да, да да да да да да попал. Так, во-первых, сюда мне нужно купить фонарь. Это во-первых. Это во-первых, это по-любому он нужен. Все, дальше. Дальше мне нужно сейчас наверх. Не вот так, ну ладно. Так, все, лады. Теперь надо сделать как-то... И куда моя душа улетела? Классно. Ага. Ух. Просто двойной прыжок сразу делаем, Потому что, смотрите. Это... Тише, тише. Тише, тише, попугай-манекен. Так. А, окей. Не получилось, ладно. Попугай, 4 монеты, мало. Тут что-нибудь будет интересное? А, так вот, я лифт сейчас сделаю срез, что ли. Подожди, Секу. Тут тоже есть этот дед. Я его трогать не буду. Ну, я тупо срез сделал. Да, я падать не буду. Чекать я не буду, потому что там ближе всего туда. А, Костюм пирата. Все окей. Теперь я могу лифт туда-сюда ширкать. Все окей, это для квеста. Бляха, как больно. Все, мне теперь надо вниз спуститься. И по сути там, где вот а, я не мог. Вот смотри, он улетает просто тупо. Так, ага, красиво. Улетает просто моя душа туда вниз. улетает. А, подожди, так я здесь еще не, не все залутал. В натуре. Я здесь еще не все посмотрел. Подожди, ну там наверх... Подожди, или это тупиковая лока? Нет. Это значит наверху надо. Сначала наверх сходим. Если честно, уже начинаю чуть-чуть запутываться. Сейчас, ладно, подожди. Оп. Блин, а как же это сделать? Ладно, обойду. Я, если честно, чуть-чуть устал по этому дереву скакать. Так, походу, мне сюда. Это что было сейчас? Так, у Кида босса дошел. А, рама корица. И что за милый зверюшек к нам сегодня занесло? Я так и знала, что рано или поздно мы встретимся. Словно мышки в лабиринте вы пытаетесь добраться до сыра, действуя так, как мне нужно. Не хочу вас, э, ля -ля -ля, вас расстраивать, но Флоры здесь нет. Я видела, что случилось с моими товарищами. Пришло время преподать урок хорошего поведения. Уверяю, я починила волю каждого, за кого принималась. У меня нет времени играть в твои игры. Прочь с дороги. И я покажу тебе это первое предупреждение. И я дала слово, что вам не уйти живыми. А слово я держу. Пора познакомиться с моим кнутом. Превьюшка. Стоять. Оцениваем свои возможности. А, но снижает энергию зато да да да атаку но снижает защиту вау вау вау тише ой блин было плохо <связь> не до хорнет получается это это атака хорнет прям прям пульная блин это прям блин реально хорнет да блин не получается ладно вот это фигня вообще ей можно блин нормально так дамажить во время этой я тебе говорю это, блин, просто тупо Мувсет Хорнет Ладно, я яблоками закинусь Ага Тихо-тихо-тихо Ай, блин, задело Блин, я забываю, что нельзя двойную камбуху сделать Ладно, вот эта фигня. Это она получает. Я, кстати, могу сразу сейчас это как и дать ульту еще. И потом накопить и дать еще ульту. И ничего она мне толком не сделает за это. Ага. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас, еще на ульту накоплю и ханай. Вс, изично. Хе-хе-хе. Я Катара. мак воды, между прочим. А куда она свалила? А чё они все убегают куда-то? Или чё это было? Мне даже способность никакую не дали. А, типа, подожди. Это в смысле... Это типа еще не все? Можно мне... Я хотел забрать сундук. Not... А я хотел сундук забрать. Я же не знаю, потом можно будет туда вернуться, нет? Ладно, скорее всего, можно туда вернуться будет. Тогда проще, наверное, засейвиться было в локе, где этот пират сидит. Там ближе. Я надеюсь, не, не надо сейчас заново махаться. Потому что я вообще уже заканчивать хотел. Уже так-то заканчивать пора, а то серия большая получается. Как ты я ее победил по факту, да? Ай Да блин, зачем? Надо было подождать чуть-чуть. Ага. Видишь? А кто тут еще наверх чуть-чуть? Блин, смотри, тут постоянно это, получается, растигает А тихо, ну Да ну тут что такое? Почему ты не можешь зацепиться-то? Сегодня что-то у нас с тобой это, како Не клеится этот, како Геймплей <laughs> Все началось это, како с, про с пропажи денег Это все надо тех пацанов И получать Так, ладно Сейчас, если с ней, скорее всего, заново придется махаться. Мы, наверное, на этом закончим. Потому что если... Я, я и то, ну, как бы заметил, что она не особо-то была и сложная. Да попади ты по ней. Блин, что, тебе надо три камбухи? Вещи это то, что я делаю перкод без прыжка. урон намного меньше получается. Ладно, пробуем еще раз. Да что ты делаешь? Блин, зачем ты цепляешься за стену? М -м -м. Она просто берет, цепляется за стену. И я, получается, от нее отпрыгиваю. А мне же не надо от нее отпрыгивать. Спокойно. Спокойно, мы сохраняем спокойствие. Эта игра не заставит нас нервничать. Бляха такая, смотри. Больно. Больно. Больно неприятно, ну ладно. Стерплю боль. Так собрались. Первого раза это до этого прошел, блин, сейчас не могу, ну за бред. Ну это же реально бред. Что заново что ли? Ой, блин, капизу. Блин рано, блин рано. Да, блин, зачем мне? Вот это она меня подловила сейчас. Ага. Ладно, да пофиг, она не так много дамажит. А вот это сделал рано я <свят> хилиться, походу, придется. А я могу вот так похилиться забыл, что у меня ульта еще есть. Да, блин, ну. Заделал, ладно. Она урона получает очень много, особенно в полете, когда крит у меня проходит. Очень много у нее урона. Ага, все. Ну, блин, вот, вот сейчас надо как-то собраться. Пофиг на сундук, ладно. Мне кажется, туда потом можно вернуться, чтобы она не делала эти лозы и там пройти спокойно эту локацию. Поднимемся просто наверх, а потом заберем сундук. Че? Так, теперь получается вторая фаза босса, да? Это бананчик, мой тукан, вы же раньше встречались? они не только красивые, но и умные Это да, правда, прямо как я А твоей красоты не будет никакого толка Ты начинаешь утомлять меня Я уже сказала, чтобы ты не стыдяла у меня на пяти Иначе Аначе уничтожил Как ты посмела Ладно Я ваша Венера Пламя И страсть Вторая Так, окей, ладно Ладно, ульта. <смех> окей, задел. А если я просто тупо буду... <смех> буду ультовать и имбовать? Просто танковать и ультовать. Ага, окей. Ульта! <смех> Блин, это плохо. Так, подожди. Очень плохо, если у меня хилок не останется. У меня их не так много, на самом деле. У меня есть, конечно... План. Так, план номер два. А, блин, не хватило. У меня хилок-то нету. У меня две хилки осталось. Блин, зря я ладно. Плохо. Я завалю ее. Завалю, завалю, завалю. Главное, чтобы она меня не скинула меня ж в полете на урон достаточно большой наносит она. Наглое зверье! ее. Все однажды закончат, но мое время еще не пришло. Уверяю. Все однажды закончится, на в виду. Однажды мы встретимся вновь, и вы поплатитесь. И что, и бананчик улетел. А перья снова в моде. Верхний позолоченный маляр. Еще один зуб получил. А, ты получаешь очки исследования. Вау, вау, вау, вау, вау. 29% карт. Так, я туда, получается, не сходил и вниз не сходил. Ну, сейчас мы сходим. Так, ну, давай на этом закончим. В следующей серии сходим. Чисто хилки затащили, получается, которые понаходили. Ну, ладно, у нас даже еще остался на один повышение уровня. У нас стратегия боя, в принципе, проста